Привет, с вами канал компании Alter AltaRaver Мы находимся на одном из наших реализованных объектов на улице Анны Ахматовой в Киеве Это трехкомнатная квартира площадью более 100 квадратных метров и здесь у нас реализованы такие системы Система вентиляции, пароувлажнения, кондиционирования, отопления, водоснабжения и канализации а также сюда мы подбирали и устанавливали сантехнику Централизованная система вентиляции построена на базе немецкого оборудования Michael WS320KB Она установлена в кухне-гостиной в специально отведенной нише вентиляционная установка, она в данный момент работает, уже подключена к сервису AirHome, ею можно управлять с помощью мобильного телефона. Воздухораспределение от системы вентиляции реализовано с помощью щелевых диффузоров Model Look черного цвета. В нише возле вентиляционной установки предусмотрены закладные коммуникации под парогенератор КНДР. Само оборудование еще не установлено, будет ставиться чуть позже. Система кондиционирования построена на базе мультисплит-системы Daikin 4MXS80 и четырех настенных внутренних блоков FTXS. Система вентиляции на объекте построена по классической схеме. Подача воздуха осуществляется в зоны отдыха, то есть в детскую комнату, в спальне, а забор воздуха осуществляется с санузлов и с зоны кухни. В данной квартире централизованная система отопления. Наша задачей была подобрать и установить радиаторы в каждую комнату. Мы остановились на радиаторах немецкого производителя Керми. На объекте также установлена система комплексной очистки Экософт кабинетного типа, а также проточный фильтр Honeywell. Для подготовки горячей воды применяются больные дражичи. Также в рамках проекта нам нами была подобрана и установлена сантехника для данного объекта. В данной квартире два санузла. При выборе сантехники мы попытались сочетать максимальную надежность и красоту. Смесители и термостаты мы подобрали немецкой фабрике Hensgrohe. Они отличаются своей потрясающей надежностью и красотой. Подвесные унитазы DuraVit серии DuraStyle установлены на австрийскую инсталляционную систему Geberit. Гигиенические души выбраны итальянской фабрике Giulini. Полотенцесушителей польского производителя Install Project. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч!